Добрый день, дорогие друзья! Представляю вам нашу бизнес-школу в Висконте, которая расположена в двух прекраснейших городах Франции, Довиль и Париж, где на регулярной основе организовываются курсы по личностному развитию, профессиональной квалификации, а также россиянцы. нейросеансы. И меня зовут Кевин Варде, я приглашаю вас сердечно посетить наш сайт visconti hocinkcom Заявки на русском языке можете направлять мне лично на почтовый мой ящик электронный kevin.vardette.com В программу входят личные тренинги, групповые тренинги, сафрология, кому не знакомо это выражение, оно происходит от древнегреческого, которое означает «гармония с самим собой посредством релаксации». Бальнеотерапия или лечения СПА, а также вкусные обеды, во время которых все участники могут обменяться своими мыслями, опытом, знаниями. Почему же сегодня важно приобретать подобное знание? Почему важно посещать подобные мероприятия? Потому что наша жизнь, мы, наша личность, мое «Я» зависит от того, насколько я бережно отношусь к себе. Это исключает эгоизм и эгоцентризм. Смысл заключается в том, что человек должен начинать себя исследовать. Как говорится в мудрейшей книге Библии, исследуйте себя внимательно. Вот чем мы и занимаемся мы начинаем исследовать себя. Для чего? Чтобы научиться поступать мудро. А мудрость – это значит успешное применение накопленных знаний, достигать своих целей, помогая другим. Чтобы приобретать подобное познание – Подобное образование нам нужно прикладывать усилия. Сегодня немногие люди хотят приложить усилия. Сегодня общество заражено болезнью под названием инфантилизм. По этой причине они следуют за слепыми предводителями, которые привели их в тупик. Наша цивилизация находится в огромной вонючей помойной яме. Я объясню, почему. Две лет назад уже говорил об этом самый великий учитель всех времен и народов Иисус. Он сказал, когда слепой ведет слепого, то оба они упадут в «я». Чтобы оградить себя от подобного влияния, информационного мусора, который вливается в наше подсознание каждый день, мы... Человек-личность обязан приобретать знания, которые защищают его от современного рабовладельчества. В отличие от прежних веков, когда рабовладельчество было в физическом, физическом виде, сегодня приобрело другую форму, ментальную, и сегодня слепые предводители ослепляют массы людей, который легко вести в вонючую я. Мы можем защищаться посредством нашего сознания. Наше сознание должно функционировать для этого. Оно многофункционально, но бизнес школа... Тренинги помогают раскрывать свой потенциал, так как человек в течение всей своей жизни использует всего лишь 4 квадратных сантиметра своего мозга. Чтобы раскрывать свой потенциал, нам нужно исследовать себя и поискать в себе то ценное, которое нас вложило. Давайте с помощью примера рассмотрим это. Рассмотрим Последствия отрицательные и положительные. Если ваш, ваше сознание, давайте сравним ваше сознание с компьютером. Вот если в вашем компьютере отсутствует антивирусная программа, ваш компьютер заражается и становится негодным для употребления. Конечно, можно очистить программу. Windows и инсталлировать новую. Этот процесс требует усилий и знаний. Поэтому, если в нашем сознании, сознании отсутствует антивирус, весь информационный мусор попадает прямо в наше подсознание. Давайте условимся и назовем наше подсознание чем-то прекрасным, как хрустальная база. Сознание будет играть роль фильтрационного аппарата и надсознание мотивационным двигателем. На три части мы разделили наше общее сознание. Будьте внимательны, потому что многие запутываются. Чтобы правильно функционировало наше общее сознание, значит мы включаем наше надсознание, мотивационный двигатель, искра, это есть тренинги. С помощью искры начинается работа нашего надсознания, который заставляет функционировать сознание, фильтрационный аппарат, очищать информацию и только один процент драгоценнейших камней обработанных ложить в, наш, в нашу хрустальную вазу подсознания. Если у наше подсознание уже превращен в мусорный бак, что, скорее всего, то его надо очистить и заново начинать переформировать свою личность. В Библии сказано, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Я объясню, в чем смысл этого высказывания современным языком. Не сообразуйтесь, то есть не становитесь частью сегодняшней системы или не попадайте под ее влияние, которое хочет проработить вас. Но преобразуйтесь, то есть... Переформируйтесь обновлением ума вашего изменением, посредством изменения вашего мышления. Давайте перевод новый. Значит, не попадайте под влияние рабобладельческой системы, изменяя свое мышление, самопереформируйтесь самоформируйте то есть у человека кому как не создателю знать лучше всего из чего состоим мы и как наша личность функционирует. То есть человек имеет способность к самоформированию. Давайте использовать наш данный потенциал и выбросим все, что нам навязали с самого рождения. Навязали слепые предводители, которые за общество больное, называемое болезнью инфантилизм, решают за них, что, какую информацию они должны принимать, а какую нет. Зрелый человек, сознательный человек имеет способность сам решать за себя. Он имеет чувство высокого сознания, чувство собственного достоинства, ответственности, и он сам решает, как и что принимать в свое подсознание. Он формирует себя сам. Его не формирует ни общество, ни родители, ни слепые предводители. Человек-личность формирует себя сам. Он использует свой потенциал самоформирования. Возьмите пример, например, самой большой планеты в нашей Солнечной системе. Юпитер. Юпитер состоит из 89% сжатого газ, водорода и 11% гелия. Этот огромнейший гигант, газовый гигант, имеет гравитационную силу, которая достигает радиусом 650 миллионов километров. Он притягивает к себе любые предметы, небесные тела, кометы, метеориты. Они входят в планету, так как это газовая планета. Но они там не задерживаются надолго. Осознавая, обрабатывая материал, который попал в состав планеты, планета Юпитер определяет, что данный предмет не может быть адаптирован и принят в свой состав. И тогда с огромнейшей, неимоверной силой Планета Юпитер выбрасывает эти небесные тела в пространство. Подобным образом, наше сознание должно иметь такую же силу фильтрации, обрабатывания информации. Иначе мы превращаемся в современных рабов. Враг, для, для нашей личности необходимо иметь свободу, чтобы мы могли жить в гармонии со Вселенной, так как человек не создан со способностью властвовать над человеком. Как говорится в той же мудрейшей книге всех времен, я люблю цитировать Библию, потому что это моя любимая книга, человек властвует во вред человеку. Мы наблюдаем в течение истории менялись разные формы правления. От феодального до капиталистического, социализма, тоталитаризма и так далее. Ни одна форма правления никогда и еще нигде никому не принесла счастья. Мы, как разумные существа, понимаем сегодняшнюю необходимость правительства. Это нормально, и мы уважаем структуры, созданные в этом мире. Однако, мы ни в коем случае, сознательные люди, не становятся частью этой системы, которая в глобальном смысле находится в мусорной яме, помойной, вонючей мусорной яме. То есть, наша задача развивать нашу личность. Приведем другой пример. Мы все знаем, как работает иммунитет человека. Это как хорошо обученная, высоко квалифицированная армия, которая на расстоянии определяет противника, вирусы, микробы и нападает, атакует, значит, чтобы уничтожить их. Таким образом, избегая заражения клеток организма, которые могут привести человека к смерти. Мы должны быть готовыми принимать любую информацию, выслушивать любую точку зрения, любое мнение, как цивилизованные люди, уважающие себе подобных. Но ни в коем случае мы не должны принимать в наше подсознание то, что является чужим родным. Поэтому наша... Иммунная система сознания, как хорошо, подобно хорошо обученной армии, определяет информацию чужеродную, атакует ее и уничтожает, или выбрасывает в пространство, подобно Юпитеру. Наш мозг, вы знаете устройство нашего мозга. Вы знаете, что мы знаем слишком мало о мозге. Тем не менее, мы знаем о том, что мозг состоит из нейронов. Мы знаем о том, что не только мозг состоит из нейронов, но также и сердца, и кишечник. Кишечник некоторые называют вторым мозгом, так как, несмотря на то, что она связана с сердцем и мозгом посредством центральной нервной системы, кишечник не во всем подчиняется управлению мозга. Мы должны хранить наше символическое сердце от пагубного влияния, приобретая образование, которое повышает наше сознание, которое придает нам способности превращать в успех все наши дела, которая является тоже частью нашей жизни, которая помогает нам быть независимым и свободным. Это один из элементов свободы и независимости. Это наш бизнес-дела. Успешный человек должен быть во всех областях успешным. И мышление бизнесмена это другой менталитет. Если вы знаете, чаще всего бизнесмены не являются профессионалами ни в одной области. Они знают все и ничего. Их знания определяется посредством умения использовать любые ресурсы находящиеся под руками для достижения своих целей своих целей в хорошем смысле слова во благо себе и во благо окружающим себя людей если каждый человек сделать себя лучше, он сделает лучше мир вокруг себя. Сегодня мы не можем ожидать, что все люди на Земле как один воскликнут «Да, мы хотим жить в мире согласии, и мы будем прилагать все усилия, чтобы жить как осознанные, высоко цивилизованные существа» только немногие могут действительно серьезно относиться к развитию своей личности. Так как большинство людей не желают развивать свой потенциал, это не значит, что они правы. Большинство всегда ошибается, поэтому ищите ищите смысл своей жизни, не уподобляйтесь большинству, будьте собой, будьте личностью, и вы будете ходить прямо, вы будете уверены, для какой миссии вы находитесь на этой земле, которая будет существовать вечно, и будет на земле только... Цивилизация высшего общества в скором будущем. Поэтому примите всерьез решение становиться человеком, уподобленным античной личности. Говоря античная личность, мы понимаем совершенный человек, созданный по образу и подобию Бога. Я надеюсь, что наша беседа была вам полезной, я в следующий раз могу подготовить другой материал, с помощью которого мы вместе с вами можем обсудить и раскрыть другие, другую тему из многих, множеств интереснейших тем, которая важна для нашей жизни, и мы сами являемся, как говорится, капитаном нашего корабля, и мы должны сами решать и брать на себя ответственность, в каком направлении будет плыть наш корабль. Я желаю вам удачи, спасибо за внимание и до следующей встречи.